что ты с нами? Ред, а ну сядь. Беккет, надо откалибровать слейд. Молодец, хорошо. А нафига вообще им эта арестит? Не знаю и знать не хочу. Рэд, мы не обсуждаем приказы, а выполняем. Стокс, рассказывай. Наш объект женевева арестит. Президент корпорации Армахен Technology. По разведданным она прячется в Пентхаузе. Задача — блокировать здание и взять ее под стражу. Вернее, под защиту. Не бить, даже если будет сопротивляться. А она наверняка будет. Мы считаем, что она напрямую связана с резней в главном офисе Армахен. Как я уже сказал, не знаю и знать не хочу. Она важный объект, мы должны ее доставить. Это все. Сделаем все по правилам и чистенько. Шеф, расслабься. Она менеджер. Что она сделает? Отправит злобную СМС? Дело не в ней. Командование считает, что совет директоров Армахем заметает следы. И они постараются, чтобы Арестит держала язык за зубами. Фокс, ты со Стокс. Киган, ты со мной. Бэкет Ред, Мэнни высадит вас перед главным входом. Встречаемся в холле. Блин, почему я должен идти с Прыгетом? Потому что я не люблю нытиков. Ну, no, вперед! Иратор! Просто так. Мы должны найти арестит, а не снести ей пашку Какая-то лажа Неужели эта баба так крута, что ее не смогут взять копы? Радуйся, что нас не бросили в офисы арматы Там разведчиков клочья порвали Ситуация выходит из-под контроля Ваша остановка, парни Доложите обстановку. Все тихо, шеф. Хорошо, Хорошо. мы идем внутрь. Похоже, главный вход перекрыт. Ты только глянь, а? Черт. Супер, твою мать Люкс! Шеф, кто-то пришел уборщика в туалете. Стреляли в затылок, упор. В поле стреляли. Один точно убит, судя по крови, есть второй. Давайте быстрее. У нас неприятности вперед! Бейкер с подворота. Пентхаус арестит ведет отдельный лифт. Но он сейчас заблокирован. Подождите минуту, я разблокирую. А ну, если хотите, идите по лестнице. Нахер, нахер. Кто-то тут кровью зашел. Может, в аорту попали? В аорту? И какая это подключичная лисонная Друг, шутки над чужим невежеством признак неуверенности в себе. Надо скорее найти арестит. Согласен. Фокс, охраняй холл. Ред, на лестницу. Остальные за мной. По лестнице? Шеф, ты чего, не в себе. Там же тысячи этажей. Черт. Седя, Николыш, да операточек. Игорь, что там? Черт. Сокин сын. Он теряет кровь. Черт. Я им займусь. Докс Пэккерс, идите вперед. Шеф, броня остановила большинство пуль, но одна прошла насквозь. Хреново. Плохо, но жить будет. Эй, Гиган, ты как там? Кажется, они задели орту. Чувак, ты упарил! Какой вид, а? Ну, Бекки, нас теперь двое. Будь на чеку, я в тебя верю. Народ, смотрите, в кого целитесь. Бристит не стрелять. Напоминаю, она нужна нам Бейте, живой. Бэк. Иначе премиальных не будет. В расход! Нужно подкрепление! Эти группа! А ну живо сюда! похоже, у нас проблема, а я проблему нет. На балконке! Где болотник? эта вертушка? Пусть уже высаживают вот подкрепление! Это Вроде чисто. Молодец, Бек. Иди здесь, я найду другой вход. Рэм, ты где там? Все еще поднимаюсь. Жалкое зрелище, иначе не скажешь. Отсоси. за советом директоров. Если меня найдут, мне конец. я поднялся наверх. Все чисто. Ну наконец-то. Попробуй найти Докса и Беккета. Так точно. Нет. У меня тоже. Видно, они навалились на брызгах. Я возьму ее себе, этот Все тихо. Заложить обстановку. У тебя этот сектор. Все тихо. Здесь двенадцать лет в темноте. Я вижу вас с помощью охранной системы. Осторожней. Их много. Направляйтесь в спальню. Там есть потайная дверь. Черт, Кто-то глушит сигнал. поверит, что совет директоров. Надо остановиться. Она слишком опасна. Ты хочешь, чтобы я замуровал свою дочь? Ты знал, что будет так? Мы оба знали. Сержант Бекет, где остальная команда? У нас мало времени. Вы и ваша группа — наш единственный шанс остановить Альму. Боже, это она. Упрямый Сукин сын, похоже, свел нас всех в могилу. Сержант Бек, что-то не так? Толу женщина, и даже не осознает этого. Собирайте его, у нас мало времени. Зрачки еще расширяются. Он реагирует на лекарства. Проверьте дозировку, этого быть не должно. А если не поможет? Доктор Йонг, в чем дело? Минутку. Делают? Черт. Готовьте дефибриллятор. Возможно, фибрилляция. Заряд на 200. Нет-нет, на 300. Он жив, но мы движемся слишком быстро. Нам Мне надо... Нужен есть. Готовьтесь вести морд. 4 метра. Да, есть, У него такие кардио. Сначала его надо стабилизировать. Нет времени. Продолжать операцию будет ошибка. Вы рискуете. Доктор, Доктор, у нет Хорошо. Заряд на пустом. почувствуешь, нет, Вот так. слышит меня прием Ой, помех стоп слава богу где ты ищу выход черт но половина дверей завалена что с остальными есть слабый сигнал от тебя и от бекета больше никого